Ох, опять на ту же тему, да? Это, это, это же Да, это ну, ну, же ну, тему просто она описывается немножко по-другому. Неизбежный закат, неизбежная, а, неизбежная там, смотрите, тьма. Ну, дело в том, что мы проходим все этапы развития, да, они идут, ну, если не по спирали, да, то по синусоиде точно, если мы так говорим, в плоскости ее смотреть. Да? Должны быть взлеты и падения в обязательном порядке для того, чтобы постигнуть свет, нам нужно обязательно сначала постигнуть тьму, а для того, чтобы понять ценность тьмы, мы должны очень долго жить в цвете. Вот сейчас период упадка, согласно этой доктрине сейчас идет период упадка, который очень скоро закончится, начнется новое возрождение в совершенно новом качестве. Мы проходим просто этап роста и становления. И Кали-юга это не конец всего, это просто период, когда мы должны достичь дна, мы должны увидеть, что такое дно, чтобы понять, куда подниматься и откуда. Это согласна. Да. Ниже опустишь, да, чем ниже опустишься, чем ценнее будет подняться. Ну, а в чем вот наши здесь, вот, раз мы здесь сейчас здесь воплотились, мы должны, должны во-первых, во с одной стороны, постигнуть самые глубинные самое дно своей психики, то есть дойти именно до этого, не прекратить бояться самих себя. И достигнув дна научиться в этом дне выживать, то есть находить силу даже в самых негативных своих качествах. Кто не сможет найти силы, тот умрет. Кто сможет найти силу, тот возродится, тот, тот будет жить и строить дальше общество. Почему очень многие цивилизации, очень многие проекты рухнули? Потому что предел человеческих возможностей был не познан им самим, а прописан свыше. Ну, инструкциями, да, инструкциями. Вот дошел до определенного предела. Все, дальше, если двинешься, то все. И человек не двигается, потому что очень хочется жить, очень хочется выживать, очень хочется кушать, вкусно и сладко. И никак дальше он не шел. Значит, соответственно, должны быть такие условия созданы человеку, что он опустится в глубину своего, своего внутреннего беспредела. Если он опустится и научится выживать и увидеть в нем силу, если при этом сохранить то, что имеет отношение к его божественному происхождению, хороший шанс есть у того, кто это пройдет. Здесь тест, здесь тренинг. То есть та игра, в которой мы сейчас внутри, та программа, в которой мы сейчас присутствуем, она очень жестока по, своим, по своей форме. Нам очень мало дано, но очень большие требования на выходе, а дано очень мало человеку. Этот инструмент надо приобрести в течение всей жизни и выйти победителем в жесточайших условиях внутренней и внешней конкуренции. А для этого надо раскачивать свою амплитуду, амплитуду своего сознания и бояться тех самых глубин, и бояться той самой тени. И при этом еще сделать так, чтобы тебя не было. Своей